В студии Радиоболтком программа Без Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин, И У нас в гостях в студии режиссер, актриса Вериана Шмукст. Да. Доброе утро. Доброе утро. Ты уже у меня второй раз. Да. В прошлый раз мы говорили с тобой о твоей книге Знак ты мне рассказывала. Ты за время ковида вот сделала аудиоверсию этой книги о, этого спектакля, uh -huh. да, и это была большая твоя работа, какая-то связана. Таким, ну, практически радиотеатр ты же сделала, да? У тебя были какие-то записи, вот что это? И где это можно сейчас послушать? Можно послушать на странице Театра Гертрудес, там два аудиоспектакля. Но это как бы спектакль просто не только аудио. Ну, uh -huh. как мы как мы привыкли слушать в наушниках в одно ухо, в второе ухо. Но мы сделали. У меня была команда Ева Джинджа, он. он, он ой. Вылетела. Аудиоинженер, ну, аудио аудио да? Uh -huh. да, вспомню, скажу. Карлос Гликс. Мы вместе делали как бы 3D. Uh -huh. Да, что я слушаю в наушниках с закрытыми глазами, и мне кажется, что я сижу посередине этого всего, что происходит. То есть там окружает тебя звук? Да. Не просто. да. Uh -huh. звук, звук наверху, звук внизу у одного ухо, второго, я слышу, как приближается человек, ну как бы мы сделали э, такое настоящее пространство, что мы... Как... Через звук, да. Через звук, uh -huh. да, чтобы... Мне просто интересно работать, чтобы все люди, которые даже не видят, ну не uh -huh. зрячие люди, чтобы они могли представить, что это, ну как бы настоящее время, uh -huh. э, что происходит вокруг. Но вообще, мне стали. кажется, этот эксперимент твой угу. вот с этим спектаклем, он, конечно, был очень необычный и очень интересный. Ну для самих тоже, потому что э, там два спектакля, один э, у тебя обгорелые уши, если правильно mm -hmm. по-русски говорить. Абдагушаусис. Это во время ковида, когда закрыли все, никто никуда не мог путешествовать, mm -hmm. э, все куда-то где-то застряли. Мы придумали э, спектакль, что мы разрешаем э, путешествовать и всем mm -hmm. э, в этом спектакле могут э, куда-то поехать. Просто утром проснуться в, в гостинице, в, в, гостинице в да? комнате, uh -huh. да, потом дальше всякие там... Происходит. Это твой день, вот, да, И когда ну, ты на солнышке просто спалил свои уши, да? Ну, почти, да. Это Анна Теконстер, получается, она писала рассказ. Там многие говорят, что там рассказ, там же никакого рассказа нету. Я хочу оппонировать, что там как раз есть рассказ. Рассказ не всегда обозначает... Повествование. Да, и когда мы берем слово. Угу. Но ну, рассказ – это не только слово. Рассказ – это звуки, рассказ – это какие-то звуковые действия, что мы понимаем, мы приходим на массаж, например. Это рассказ, что там происходит. Да, просто другими средствами. Другими средствами, да. Ну вот я хочу как раз тогда сразу спросить тебя про спектакль, которым мы играем завтра, угу. «Сосед» по пьесе Паши Пришко, там же есть два параллельных, три параллельных рассказа, ну, как бы мне кажется, да, что получилось. Да. Это рассказ по пьесе, который У -у -у. там есть, вот, что происходит с двумя людьми в определенный период времени, и еще видеорассказ каждого да. из героев, которые они сделали просто да. через свои свои взгляды на мир, как через фотографии, которые вы Ну да, вместе. когда мы начали делать, даже когда э, мы делали читку в липком музеи, э, uh -huh. уже э, это было время полтора года назад. Полтора да. года назад мне казалось, что нельзя делать прыжко, как бы ну, вот такими средствами, что мы актера там переодеваем, там налипаем э, э, усы, усы там не знаю что-то и делаем такие типажи. Мне казалось что Прыжко написал такой очень-очень чувственный этот диалог, что там ну, происходит. Кажется, ты смотришь спектакль, там ну, ничего не происходит. А если ты вглубляешься в этот текст, что он говорит, там такая боль, такая одиночество, такая какая-то... Др... Вот... Несовместимое одиночество, и дружба, и тяга к другим, и какая-то там любовь такая, про что говорит э герой, про жену. Ну там и абсурд, там очень... На и я не хотела потерять этот э э текст в... Mm -hmm. в в, в разыгрывании в, Да, угу. потому что тогда мне казалось, что мы потеряем то, что написал Прюшко. Он ну, написал очень чувственно этот а, текст. И мне казалось, как бы сделать... И мы даже получили очень мало денежек ну, для спектакля, делания. И думаю, тогда начала думать, ну как, как, как? И мне интересно было, какой день у актеров, один день в их жизни, ну, изначально хотелось, uh -huh. чтобы они утром как проснулись, начали фотографировать. Ну, это мы знаем, что все заняты, всех семей, там, все что. Такой эксперимент с утра до вечера не получился, но они месяц или два фотографировали для себя какие-то там кружка, там, не знаю, чистить зубы, что-то вот мы построили как бы немножко другую актер, ак, жизнь актера, как бы, но они там тоже чтобы были... они оставались и героями, и да, самими собой, да, да, да. Чтобы они... их присутствие было на сцене, да. Да, и там а, а, и что еще мне кажется, что получилось хорошо, а, они как-то а, Актеры сфотографировали такие э, фотографии, которые не показывают других людей. И угу. там получился как бы их не, э, одиночество рассказ угу. и рассказ про прыжко, где эти э, герои. Э... Которые тоже вообще живут в каком-то очень странном мире, как да, будто бы. Да, как да. Будто бы. Да, как будто там все вокруг есть, там понимаешь, что uh -huh. большая семья, там все, что, ну они там встречаются одно, в одно утро, вот здесь, сейчас, разговаривают, и там что-то такое магическое происходит. Я бы хотела верить, что которые приходят, смотрят, и кажется, а что там такое, Это как будто ничего, в конце что-то почувствуют. Ну то, что я вот как-то хотела. Сказать, угу. и, и что я в этой пьесе чувствую. И очень трудно смотреть, я знаю, что трудно смотреть, потому что это не травмирует. Кажется, такой... что ничего не происходит. Да, да, да. И это такой же спектакль, что мы приходим... Мы же э, в это время, когда все время у нас картинка меняется, меняется, меняется, а там не меняется. Там ну, редко такая, меняется пауза такая зависшая да, жизнь. Да, да, да. Подвисшая жизнь. Да. Что это Ну, такое? я хочу сказать, что мы делаем теперь русские титры. Мы сыграли два спектакля на латышском языке mm -hmm. премьерных, один в Кулдыге, другой в Риге. И э, вот с сегодняшнего показа начинаем делать русские титры. Проверим сегодня, как это все mm -hmm. будет. Поэтому э, текст белорусского драматурга Павла Пришко, одного из, наверное, лучших русскоязычных драматургов сейчас в современности, мне кажется, одного из самых интересных. Но он особенный, просто таких нет. Он да. пишет так, как никто не пишет. Ну да, я тоже зависла на этот текст, что хотелось сделать. Как получилось, надо приходить. Да, его очень много ставил Дмитрий Волкострелов в Петербурге. Это просто его автор, потому что это необычные, необычные пьесы. Это такой, как бы сказать, ты можешь придумать там все. Ты можешь другую планету создать на сцене. Да. И еще я хочу сказать, что это было большое как по-русски и зайти для актера. Ну, просто ты берешь текст и кажется, а, там ежедневный текст, там здравствуй, здравствуй, так и так. Но это было такое большое напряжение, чтобы выучить, потому что там, ну вот. Как будто одно и то же все время. Одно, -то, одно и то же, как будто он прешко написал без э, запятых, без э, точек. Он как бы то как будто. Да, он как-то так идет, как одна, одно стихотворение такое, или все время один. Там получается все время одно предложение, как будто все время он только немножко как бы сдает какой-то сбой. И опять, и опять да, да, я редко, с, редко встречалась с таким хорошим текстом. Угу. Ну вот, я хочу сказать, что, конечно, надо посмотреть. И плюс, Лена, это была история изначально придумана для тебя и для Гирта Круменьша, с которым вы когда-то работали вместе угу. в Новом Рижском театре. И вот встретились сейчас э, в маленьком пространстве mm -hmm. другого, друг, другого театра независимого. И ты позвала, пригласила актера, которого я видела, может быть, в каких-то детских спектаклях, и он у тебя играл в книге Знак. Да, Эмиль Скроммич, да. Даже. вот расскажи про него, пожалуйста. Потому что про Гирта можно много прочитать, с ним много интервью. Да. Он известный артист. Он много играл в больших спектаклях у Алвиса Херманиса, и много снимался в кино. А про Эмейса расскажи, как у тебя с ним вот. Э, как меня, ты его нашла меня, в первый а раз? Эмилса, я даже не знаю, где его я его увидела. Я с ним не работала сначала. Я увидела... А, знаю. Когда я работала в Новом рижском театре, он работал... А билеты Проверял. да и садил зрителей ну да, у вас в зале, много таких молодых да, людей которые начали начали как будто в театре в гардеробе потом уже что-то сами я не да там я его увидела потом я видела в каком-то спектакле не помню где и когда я искала команду для книги знак мне надо было таких актеров которые очень крутые хорошие, но не боятся, что их э, не будут не, видеть, не будут, не будут uh -huh. видеть. И я э, смотрела, которые, и, кто, вот не знаю, как по-русски сказать, вот такие сердечные актеры, uh -huh. э, которые не идут э, впереди со своим. Я, я вот так. Но при этом ну, глубокие, умные, интересы. Да, да, да, да. И Эмилис э, оказался один. Ну и я, я когда брала, я э, еще Сначала делала мастер классы э, с э, Карло Инжерной Тес Литвы, которая uh -huh. есть э, э, э, театр ощущений, и я тогда еще смотрела актеров. И я там увидела, что там будет хорошо. Ну, uh -huh. э, как бы, да. И... Что он это чувствует, да, Как да. надо работать, как, да, как да. можно вот себя убрать, да. а оставить только свою. И свою мне работу. очень нравится, что Эмилс никогда не будет конфликтировать, он всегда как-то рационально, что, что, почему. Но при этом он эмоциональный тоже. Очень да, да. Я думаю, и не знаю, что Эмилс хочет или не хочет, что про него рассказывать рассказывает этот факт или нет. Он сначала пошел в школу моряков, учился на моряка, на моря. Я думаю, что он это. Ну, может, он такой даже по характеру, но он как-то, я вижу, что другие актеры или перед, или после, когда ты одеваешь костюм, ну, по характеру, мы видим, я там кофту так, ложу, что-то так, у него все время все в перфектно сложен. Да, да, да, <laughs> да есть такое. Да. Да. И я вот эти маленькие замечаю очень, ну, вот такие маленькие, и из этих маленьких, как бы, деталей мне слож, слаживается... Образ человека, да, да? да? который тебе, С которым тебе интересно работать. Да, и вот Эмилс, когда как будто я его знаю, а есть что-то, что я и не знаю. Угу. Ну, вот это мне очень нравится. Но вы же с ним вместе работаете еще в спектакле, где да, ты работаешь где... как актриса. Да, в «Дулайс» постав... поставил Мартин Чайхев, «Цессис». Малый театр. Да, да, и мы по школам ездили. Да, у меня была Илза, мы немножко говорили об этом. Угу. Это спектакль, который… Вот расскажи про него, потому что мне кажется, что это очень интересная работа. Да. Вы же его выпустили в 2019 году. Ну вот сезон. Да, немножко мы показали, года, потом пандемия. И сейчас вы его восстановили и начали <слабовать> играть. Uh, yeah. Да, начали играть. Это в проекте Школа Сум». Школьная сумка, когда. Школьная сумка, да. Искусство приходит к детям в школу. Спектакль очень не для актера трудный, а трудный, по-моему, для зрителя, потому что там. Не смотреть трудно, а это тема, про которую говорят, что мы все же смотрим на горизонт и хотим узнать, что там за горизонтом. И когда мы туда идем, нас бьют. Угу. Ну как бы э, у нас препятствия да, всё время. всякие. Да, э, там, там э, препятствия от матери, учителя, и, и так. Э, Но ну, это же показывает э, эту Тему, которая со, с нами, со всеми. Э, был, мечте. Да, да, да. И очень крутая тема. И... Ну и вас там четверо играют. Да, мы четверо там. Напомни мне, пожалуйста. А, Нелла, э, ну Анна Абулыня. Нелла Анна Аболиня. Да. да. Э, Она работает в Алмирском театре. В Алмирском театре. Э, Равин Ждирц тоже в Алмирском угу. театре. Э, Эмил Скроменч и я, да, мы четверо. Да, это такое ну, приключение на сцене тоже, потому что у вас там игра такая, вы все время меняете обстоятельства угу. своего существования. И мы меняем роли, ну как да, бы да. там мы не переодеваемся все время да. в белых костюмах да. и... строительных да, да, да, время... строите все время да. тоже там уже вы декорации все время делаете мать, то, матч, заново, то да? мы да. дети то мы угу. учители. ну все время что-то там меня скажи а как дети реагируют на такой формат спектакля а... А... Школьники, которые 10, десять, один, да, да, они очень, очень хорошо смотрят, Понимают спектак, условия игры эти да, да. да, да. на книжке написано книжка для детей с одиннадцати до да, там не знаю, сколько лет по-моему uh -huh. было, но ну, я думаю, там для 16, 17, 18. Это... Uh -huh. Потому что ты тогда начинаешь понимать, что с тобой происходит. Уже есть какой-то опыт. Да, да. Младшие немножко как бы смотрят, потому что актеры приехали там что-то. Но там видно, что они глубоко не могут попасть. Да, они немножко начинают как бы ш, ну там тип. Хорошо, у тебя же есть еще один опыт в цесе с малый театр. Это уже твоя работа как режиссера, да? Да, там два: э, два для uh -huh. малышей э, шесть, с 6 месяцев до 3 лет. Такой бэби-театр. Бэйби-театр, да. Uh -huh. И второй, это, это называется Уденс uh Цель, -huh. дорога воды. Uh -huh. И второй называется Гадалайки -like, э... Времена года. Времена uh -huh. года, да. Это с трех до. Вот до пяти или шести сейчас не знаю. Ну то есть школь... до школьник. До школьников, да, да, да. Скажи, пожалуйста, а почему ты вот э, мне просто интересно, почему ты как режиссер работаешь в каком-то направлении вот таком изучении? Театр ощущений тебя интересует, вот то, что ты сделала. Потому что я много времени и, и, и, жила в театре, в обычном, в обычном театре. Там, ну, происходило всякие спектакли и обычные и немножко. Ну не... ты, ты, ты для меня все равно незабываемая, конечно, в этом спектакле "Sound of Silence". Спасибо. История с банками все равно одна. Мне кажется, она прямо одна из самых запоминающихся да. в этом спектакле была, потому что она потом еще вырастала в этот хор. Мальчиков mm -hmm. с банками. Mm -hmm. Ну, как то его начинала и как-то его имя их Ну как бы закручивала Это миссис Робинс. Mm -hmm. Ну да, и это для меня так и есть миссис Робинс. Ну да, мне вот как-то я мало чувствую, что в Латвии не не знаю, может, я неправильно говорю, что у нас немножко традиционный театр. Все-таки мы и даже э, театры, которые независимые, мы все равно идем такой традиционный. Эм... Ну, потому что ну, эквадоре вы, вы, Но ну, все равно там да. есть традиционные, да, да очень традиционные ну, эти спектакли. Они пробуют, как бы все равно у них что-то там какие-то пробы а, есть, да. Ну да, правда. да, да, есть всякие, э, э, ну да, зацепляются, есть. Я и понимаю почему, потому что если сделать спектакль в театре, где у тебя актеры, которым надо платить... И, чтобы э, был полный зал зрителей. Да, и, так и далее. платить за помещение, э, там надо думать, как продать билеты. А вот мне это не надо сейчас думать, я экспериментирую, потому что мне кажется, э, ну, зачем тогда жить? чтобы экспериментировать. Мне, мне очень неинтересно делать такие вещи, что я знаю, как делать. Ну, я, я просто, может, не там гений по э, режиссуре Ну, у меня нет таких спектаклей, что весь свет, свет меня не знает. Но я понимаю, как э, он строится. ну угу. ты уже училась у у, у да, угу. да, да, да. Я, я выучилась как режиссер и потом Алвиз взял меня в театр как актрису. Да, но моя... ты же ставила все равно что-то. Немножко, немножко ставила, да. Мне очень нравится играть. Сейчас это немножко не хватает. Да, но, но... И возвращаясь к тому, что ты делаешь вот такие, изучаешь вот эти новые формы. Угу они просто тебе дают какую-то возможность открыть в себе что-то новое, да, да? Да, да, да, И я э, э, смотрю, как... ну да, я э, когда сделаю спектакль, я э, как-то э, смотрю вместе с детьми, и как-то мне кажется, что я возвращаюсь. Но ну, что у меня э, внутри какое-то дитё, э, э, оно не кончается. Mm -hmm. И потому мне кажется, что, э, ну, как бы... Ты все время держишь себя в каком-то молодежном тонусе. Не знаю. Ну, мое такое ощущение. <связано> потому что. Э, э, ну да, я, я смотрю эти спектакли вместе э, с маленькими детьми и понимаю, что э, я смеюсь, как они. Ну, как вы... это же самое классное ну, да, качество да, быть да, открытым да. настолько. Да. Но вот в Литве много бэйби-театров. Да, да. Но да. им занимается очень много вот современный танец. Угу. Ну, потому что все-таки это не менее вербальный бэйби театр, да. он более как бы вот в сторону каких-то предметов, движений, uh -huh. общения как бы, с детьми. И мне очень нравится, что дети всегда сидят, ну, как бы маленькие же они совсем. Uh -huh. Что это даже может быть не для детей, а для того, чтобы мама пришла с ребенком. Да, когда у меня была дочка маленькая, я поняла, что меня никто не ждет нигде. Uh -huh. Я прихожу на концерт с ребенком, э, все смотрят, потому что ребенок или Сейчас плачет, заплачет, или что-то что там, сделать, и всем мешают. И все говорят, надо идти на такие концерты, что для детей. Все такие да, же будут. Да, sí. все орали <screen> А вместе. на самом деле нет. <становишься> ну да. И вот я это вспомнила, когда начала или думала, mm -hmm. что делать. Мне казалось, что хотелось хороший спектакль и для маленьких. Ну потому что мамам надо встречаться. И я думаю, что, ну, конечно, говорят психологи, что маленькие дети не помнят с трех шести месяцем ничего, что в их жизни происходило. Но, не помнят, но им же нужно как-то включаться ну, в равно жизнь. равно он же смотрит конечно. слово «маленький». Я помню, как я моя дочка научилась первое слово Кая птица, это Чайка. «чайка», да. Но она у тебя театральная девочка. Ну, ну, ну, знаешь как, она... <laughs> а... чеховская чайка для всех, для каждого, для каждого художника надо я сделать думаю, чайку. Я думаю, что она думает, что она, ну, и, я не, не хочу сказать, что она ненавидит театр, но театр отнимает ей немножко было, маму, да. потому она к так... Опять Да-да, со стороны. Ну, да, но ну, я помню, как мы учили это слово, мы стояли у окошка, я говорю, как? Я летит, чайка летит, угу. чайка, чайка. И через э, два дня она говорит, чайка, я о. А, и а, ну, эти спектакли я строю только от своей, как я понимаю. Ну, я э, понимаю своей практике, потому мы на спектакле говорим много раз маленький, маленьк, маленькая угу. рыбка, большая рыбка. Может это э, как бы кажется, что очень инфантильно, Не, но мне. это для это... детей очень-очень... Ну, ну как мы нам, ну, мы учим. Всё время мы же текст типа, в театре да, тоже вот учим, долго, повторяя, повторяя 10, 15, 20 раз, чтобы выучить. Так же самое и ребенок, который… Также другой язык надо учить. Да. Повторять, повторять да, и повторять. Да, да. И знаешь, я хотела тебе сказать, что это тоже, возвращаясь к твоему ощущению от спектакля, от пьесы Паши Прыжко, это то время, когда вот эти повторы, они дают тебе разобраться с самим собой. Да. Мне кажется, когда ты повторяешь что-то одно для себя много раз, ты как будто бы это слово переворачиваешь с разных сторон и угу. видишь его как будто бы вот в 3D, это что ты говорила. Да, да. да. И это какое-то какое другое отношение и к времени, и, угу. и главное к времени, потому что мы бежим и многого не видим. А можно Там, мне кажется, в этом спектакле очень круто, что они как бы разговаривают друг с другом, но они и даже ну, разговаривают немножко сами с собой. Как бы. Там такая параллель тоже получается. Что я говорю с, другом, с другим человеком, и пока я говорю, мне приходит моя мысль. Мне, кстати, так приходит про спектакли мысль. Другой раз я хожу месяцами и думаю, как это сделать, что сделать. И просто когда начинаю с кем-то говорить, вот, начинаю рассказывать, мне так, как бы такая струя идет, я говорю, говорю, а параллельно у тебя выстраивается? все. Все, да? пришло. Я просто выговорила. Какое-то, ну. Да, то, что мешало появиться да, тому, да. что нужно. Скажи, пожалуйста, Лена, а ты сейчас работаешь в музее? Да. Что ты там делаешь? Расскажи, пожалуйста. И Я что рад... это за музей? Это, а... это же какое-то новое пространство совсем, да? Ну, нет, это музей литературы и музыки который был напротив президента Пилс, uh -huh. когда-то там закрыли дом на ремонт, uh -huh. дали, ну там, я не знаю, это историю, все, как там что. Ну не важно. В общем, им пришлось приезжать. Да, переезжайте, пока мы ждем э, э, в Старой Риге э, Марста, Люела новый, новый дом. Uh -huh. Сейчас мы э, в Дзягушкалне, Пулка, Эла, Астони, там музей, там Краатове, там где... Склад музеев, ну, музейные, да. ну как бы музейные... Э... Там где все, там где, ну как будто, ну, ну да, там вся, вся, вся богатство музеев. Все запас... вот по-русски это называется запасники. А То, что запасные а коллекции все музейные, ну, да, они там, там хранят хранятся да и mm -hmm. у нас там тоже сейчас там 4 музеи до 4 там кино кино музей истории музей живопись Piece, я не знаю, какой по-русски живопись, Макслас да, да. музей, ну, жи художественная, да, художественная. Mm -hmm. да. и, и наш писателя и музыки музей, mm -hmm. и мы там в новом красивом доме все. Ну, вот я говорю, там же красивое да, очень здания. красивое здание, сейчас, да. А оно открыто для посещения? Да, да. То у есть она... куда можно приехать? Можно приехать до, до пяти, да. У нас экспозиция сейчас, ну у нас нету такой стабильной экспозиции, которая там годами стоит. Сейчас есть про э, Линард Стаунс э, стих, э, стихи писания. Про поэта. У -у -у. Да. Э, э, э, и, по-моему, такой очень-очень хороший... Э, э, из ну, Выставка, выставка Да, очень-очень хорошая там, и можно слышать его голос, и как-то почувствовать, что было для него главное. Да, и я там работаю как преподаватель. Там приходят классы, я uh -huh. им вожу, уроки нет. Ну, да, ну, да, ну как бы такие... Просветительские ведешь такие, как лекции, да, внутри ну, вот этих выставок? Ну, мы, ну, не, даже не внутри, там у нас 17... Отдельные темы у тебя какие-то есть, да? Да, да, и для всяких этих, там, первый класс, 12 класс, ну, многие езд... тоже ездим по школам с этими с лекциями, лекциями. Ну, да, там, там как будто занятия больше. Ну, то есть это не просто вот рассказывать да, что-то, а ты еще они... с детьми занимаешься. Да, да, они много что сами делают, там, ну... Такий, такой эм, радош процесс творческий, процесс, творческий, для, творческий да? процесс что они сами но это связано как-то вот с театральной педагогикой которая сейчас очень популярна в мире когда но вот через последний... театральные ну как бы через театральные тюды ты можешь с детьми начинать какую то да есть тему. у нас тоже у нас да. есть драма с ты угу. э, там где э, по сказкам э, дети переодеваются даже в костюмы они mm. разыграют э, сказку сказку разыгрывают э, Сейчас у нас новое э, занятие для 7-12 класс. Там тоже э, сначала мы говорим про поэта какого-то. Mm -hmm. Сейчас про Ленард Стаунса. С сентября немножко поменяется. И потом второ, вторая половина мы... Ну, как, я не могу от себя э, избежать... Э, Моя профессия а, а, а, актриса и режиссер. А, я туда Ты я пользуюсь. Я пользуюсь. Я взяла свой мастер-класс, который я ну, сделала для себя их ну как бы и сначала экспериментировала. Я его сделала как бы занятие там по речи в всяк... венгериноями. Ну сенречь вот да вот ну, ну Публичные, Публичные да. И в школах это тоже учат. Мы берем одно стихотворение и с ним работаем. Чтобы и правильно произносить слова, чтобы делать mm -hmm. правильный интонации. Я, да? я, я больше иду по, по, по то, что мне нравится, ощущения, театр ощущений. Да. Мы с ним работаем не по логике, мы с ним работаем... Ну, если, если надо, мы и по логике можем работать, но там нету так много времени. Я им даю, чтобы они... Я когда ездила по школам, я понимаю, что детям, юношам... Очень трудно посмотреть друг другу в глаза. Угу. Я им даю уходить по, по, по, по, по пространству. Тогда они друг друга в, смат, в глаза посмотрят, угу. идут дальше. Дальше они поздор, поздороваются. Не рассказывай. Не, ну не рассказывай просто... подробно. Мы сделаем хорошо. интригу, Леночка, мы сделаем а, интригу. Да, Если кому-то из слушателей интересно, Пусть у Лены приходит. есть мастер-класс. Мастер-класс. Я не знаю, как по-русски, наверное, это громко звучит. Это хорошо звучит. Почему? Это прекрасно звучит. Я хочу тебя, знаешь, да. напоследок спросить, у нас уже немножко совсем времени, угу. но я тебя хочу спросить про спектакль, который тоже очень необычный, который ты играешь вместе сын Гаа, да. с которой вы когда-то тоже вместе работали в Новом Рижском. Вы играете этот спектакль в театре Вилла, угу, в театре Настабу, в Риге, и в нем нет текста. Я Почти. про него рассказывала. Там мало текста. И я уже про него рассказывала. Инга mm -hmm. у меня была скалываясь в гостях. Они рассказывали про свой театр, который вот они несколько лет как придумали и делают. Mm -hmm. Мне кажется, что это один из самых интересных спектаклей, которые я видела за последнее время в Риге. Да, но ну, только мне очень жаль, что никто это не, как бы, ну, это не про то, что мы крутые актрисы -сингер. Ну, вы крутые актрисы <свят> ну, нет, ну, я, просто, я, я мне очень нравится uh, Кристина Вейтола, которая у нас режиссер. режиссер. Угу. Она uh, вообще, ну, как бы... <свят> <свят> интеллектуальный он, гений, но, да? Да, что тебя? у нее в голове uh, творится, она же кончила сцен... Она сценограф, потом она окончила режиссер. И у нее это мышление очень-очень интересное. Там как будто спектакль плюс перформанс, что-то такое. Там получается такое, но она думает. Она... И лекция Мамардашвили. Да, да, да, да. Да, они, да. Они идут таким фоном бубнящим чуть-чуть, угу. таким каким-то как даже не смысловым, а каким-то... Да, Просто... может, там не все понятно, что там говорит, а но там, по-моему, нет такой задачи. Задачи это... нету, но там можно по поймать какой-то как смысл слова. слова да. Что-то как-то там вдруг угу. в, твоей, в тебя в тебе отзывается. но ну, им не очень нравится так к Луна, которой вы не боитесь заниматься с ингой на сцене. Но это очень было трудно, потому что мы же привыкли играть для последнего ряда. Ну актеры, так да, туда, да, да. Но ну, мы э -э, играем, все равно. Хочешь не хочешь, мы играем. Это там кто-то может говорить, что, ну актер живет на сцене. Мы все равно играем. А вот этот спектакль, который Кристина сделала, там точно надо было не играть, а быть. И это было очень-очень, ну как бы трудно, потому что тебе кажется, что ты не играешь, но ну, я там, ну я же там существую, я ничего не играю. Ты там находишься в этом Да, всем, И Кристина говорит: нет, не переигрывай. А я в себе думаю, что я такое делаю, как вот, вот поймать то, что Кристина нам хотела сказать. Ну, вот, то тим... он, он, очень... он очень хрупкий да, спектакль да, такой да. у вас, mm -hmm. потому что там чуть-чуть. И, И можно, пой... цирк начинается. Угу. Да. Но я имею в виду, что ведь, вы... ну, я имею в виду в хорошем смысле цирк. Да, да, да. Я, тоже, я тоже... Так что он визуально все равно, конечно, выглядит как... Ну да, да, да, ну там, ну там, чтобы не перейти в одну сторону, в, в одно как бы, угу. и не перейти второй. А там, ну как бы на лезвие ты идешь немножко, чтобы не переиграть ни в одну сторону. Я к тому, что надо идти смотреть. Да, Вы в феврале. как играете? Играете, будете играть. Да? Феврале... Надо ловить на сайте Вилла -театра Да. жажду, жажду. сбыться. Да, по-моему, 9 если я... Да, mm -hmm. Я вот не перестаю рассказывать про этот спектакль, потому что мне кажется, что для зрителей очень важно, при всей моей тоже любви к большим формам, mm -hmm. к большим спектаклям. вот я сейчас рассказывала, что я посмотрела в Национальном последнюю работу Валтера Силиса, который mm -hmm. такой прям театр-театр, где актрисы, костюмы, все, yeah. вот, пожалуйста, все для вас, и никаких микрофонов, подзвучек, ничего, вот живой театр такой вот, mm -hmm. как мы любим. Но при этом мне кажется, что прекрасность театра в его разнообразии. Да. И что рядом с таким спектаклем, прекрасно, что в Риге есть такие, как вы, которые mm -hmm. играете совсем другое, совсем другое, очень нежное, очень тонкое, очень ранимые в этом. И я прям всем очень желаю пойти посмотреть, потому что, опять-таки, говорят, что это идут саунд записи а, оригинальных лекций. Мама они на русском языке, там что-то такое слышно. Это все все равно, на, как ты говоришь, на ощущениях, на да. очень тонких ощущениях. Ну, да. Лена, я тебе желаю еще работы со всем, что ты любишь. Да. И с и с ощущениями, и с чувствами, и как актрисе больших ролей. Да, я принимаю это. Всем хорошего дня, пусть будет хорошие, несмотря на сегодняшний неожиданный снег, хорошая погода, солнце светит, будем надеяться, что у всех все будет хорошо и на пару минут уже светлее. Да, вообще свет победит сму. Да, угу. спасибо Жень, спасибо городом. Лентик.